А, друзья, я хочу рассказать, почему рынок – это не то место, где один трейдер отнимает у другого трейдера деньги. Я хочу рассказать, почему рынок – это такая же система, как то, что вы видите в своем магазине. То, что вы видите, когда ходите покупать м -м, яблоки, помидоры, огурцы и арбузы. Рынок – это то место, где продавец договаривается с покупателем. Мне повезло, я нашел сайт, где есть график недвижимости, <как> стоимости квадратного метра недвижимости по Москве. Менной мерой, выражением цены, являются рубли или доллары. Вот мы с вами <как> можем посмотреть на этот график и мы видим, что в данном случае у нас была третья волна, удлиняющаяся пятая волна. И сейчас идет коррекционное движение на рынке недвижимости. Если мы переведем а, это в рублевом эквиваленте, если мы переведем в доллары, мы наблюдаем уже коррекционное снижение цены за квадратный метр на рынке недвижимости. Собственно, вот это вот восходящее движение является пока коррекционным относительно основного импульсного движения. И таким образом мы ожидаем пробития вот этого вот минимума. То есть 2000 долларов для нас какая-то некая ценовая стоимость, которую мы с вами ожидаем. Смотрите. Сейчас нарисую вам. Вот это вот была у нас третья волна. Это для ее коррекционная А, В и С. Так как эта волна не работает и не выглядит как импульсная, я предполагаю, что это коррекция. И это только первая волна в какой-то сложной коррекционной системе. Возможно, это все будет вот так вот работать. После чего а, возможно движение в пятой волне восходящей. Друзья мои, вы видите, что... По методу Билла Вильямса очень просто анализировать, в том числе, рынок недвижимости. Это делается элементарно. Если мы перейдем на евро, тут будет примерно такая же картинка в рублях. Немножко другая картинка, но она точно так же раскладывается по методам Билла Вильямса. Смотрите, вот это был пик в третьей волне. Это была... Удлиненная пятая волна внутри третьей. Сейчас идет некий коррекционный боковик, который либо <coughs> начнет расти в пятую волну, либо будет корректироваться вниз. Этого мы не знаем, но скорее всего я ожидаю вот такое движение. На это указывают фундаментальные параметры, потому что... Новостройки, так сказать, сейчас торгуются совершенно по другому принципу, чем раньше. Если раньше вы были инсоинвесторами строительства, то сейчас вы выкупаете из кредитной системы уже э, полностью выкупленное за постройку жилье. А это значит, что цены на вторичке просто начнут падать и вторичка будет более ликвидна чем первичка потом чем новострой почему потому что новострой уже будет базироваться на довольно неплохой цене если раньше можно было покупать новострой на периоде котлована фундамента первого этажа и это было экономически целесообразно то сейчас новострой покупать дороже становится а теперь мы с вами переходим на график сбербанка фьючерса. здесь мы наблюдаем все то же самое есть у нас движение мы можем сделать месячный график и на месячном графике мы с вами увидим что и покупатели и продавцы торгуют в таком же режиме они определяют стоимость товара на сегодняшний момент почему то Рынок, который связан с недвижимостью, вы не воспринимаете как рынок, у которого один продавец отнимает деньги у другого. Такой же график можно построить по товарам продовольственного ряда и не продовольственного. Допустим, ценник на автомобиле, он также изменяется с течением времени. Собственно говоря, к чему я все это веду? Я веду это к тому что рынки это абсолютно нормальное явление и здесь никто ни у кого не отнимает деньги это место где связываются покупатель и продавец воедино и определяют на данный период времени стоимость некоего ценного товара который представляет для одного и другого для одной и другой стороны некую ценность и поэтому делаю я заключение что рынок это то место где вы можете и заработать и проиграть и это ни в коем случае ни в коем случае не относится к тому что кто-то у вас убирает забирает деньги это относится к тому, насколько профессионально вы умеете работать на рынке.